После того, как будет закончена подготовка авансового отчета, прикреплены все необходимые скан-копии документов и отчет отправлен на проверку в бухгалтерию, благодаря изменению статуса с черновика на проверку, изменения в нем станут недоступны и автоматически появятся задачи для сотрудников бухгалтерии о проверке вашего отчета в состоянии «Зарегистрировано». Работать с задачами можно не только в разделе «Документы. Задачи по объекту», но и на начальной странице, которая открывается при входе в программу либо при помощи главного меню кнопка для перехода в него расположена в левом верхнем углу в форме круга с треугольником, направленным вниз. Чтобы перейти на начальную страницу, нужно в данном меню выбрать пункт «Окна» «Начальная страница». Если было что-то сделано неверно, не указано, неправильно заполнено или не были прикреплены сканы каких-либо документов, то в списке ваших задач появится новое по устранению замечаний в балансовом отчете – она будет находиться в разделе "Задачи мне", на которую можно перейти, нажав на кнопку с зеленой стрелкой, направленной на человека. В разделе "Задачи от меня" кнопка синей стрелкой, направленная в противоположную сторону от человека, можно увидеть задачу проверки авансового отчета. Сейчас мы не видим ее, потому что автоматически настройка списка позволяет увидеть только активные задачи. У данной кнопки выбран зеленый кругляшок. Если по отчету были замечания, то задача проверки авансового отчета будет со статусом «Отложены». Это значит, что сотрудник бухгалтерии не занимается отчетом, так как ждет правок, которые были указаны. Задача со статусом отложено можно увидеть, выбрав настройку списка «Неактивный», «Желтый кругляшок» или «Все» зеленая галочка в квадратике. Чтобы работа над отчетом продолжилась, нужно выполнить указания по поставленной задаче. Для этого в разделе «Задачи мне» Нужно открыть задачу с кратким описанием устранения замечания «Авансовый отчет». В подробном описании задачи будет сказано, какие действия нужно совершить, чтобы сотрудник бухгалтерии продолжил работу с авансовым отчетом. В данном случае к авансовому отчету забыли прикрепить скан копии чеков. Прикрепить недостающие сканы можно в самом документе, по аналогии с тем, как это было показано на видео ранее, а можно в самой задаче. Для того, чтобы прикрепить недостающие документы в задаче, Нужно перейти на вкладку «Каталог файлов» и нажать на данной вкладке верхнюю левую кнопку «Добавить». Откроется окно для выбора прикрепляемого документа. Нужно выбрать расположение файла, переходя по разделам слева и выбрать нужный файл. После этого в каталоге файлов появится новая строка, в которой будет заполнен столбик «Путь к файлу». Нужно еще указать комментарий, написать, что содержит прикрепленный файл. В моем примере я напишу чеки оплаты билета. Чтобы сотрудник бухгалтерии понял – что было выполнено в поставленной задаче, нужно заполнить отчет о выполнении, который находится на самой первой вкладке описания. Текст отчета о выполнении записывается в нижнее большое поле. Относительно моего примера напишу, что сканы чеков оплаты билета прикреплены в каталоге файлов данной задачи. После того, как будут устранены замечания по авансовому отчету и написан отчет о выполнении, нужно сохранить изменения, нажав на кнопку в самом нижнем левом Углу «Замечания устранены». Согласиться с вопросом о создании каталога и копировании файлов в задачу. Работа по устранению замечаний с авансовым отчетом завершена. Она будет находиться в завершенных задачах. Поэтому, чтобы ее увидеть, нужно выбрать в настройке списка пункт «Завершенные» с белым кругляшком, либо «Все» с зеленой галочкой. Теперь остается только подождать, когда сотрудники бухгалтерии вернутся к проверке авансового отчета. Если по документу больше не будет никаких замечаний, то его статус изменится на подготовлен. После этого документ нужно будет распечатать, подписать и принести в бухгалтерию вместе со всеми оригиналами, которые были прикреплены в каталоге файлов. О том, как распечатать документ, вы можете узнать, посмотрев следующее видео «Печать документа».